Леди и джентльмены, всем привет! С вами снова Макс Репьев. И сегодня мы приехали посмотреть машины, которые продаются в Дубае. Именно те, которые можно отправить к нам с вами в страну. И заехали мы на большой такой рынок, называется Dubai автозон С левой стороны у нас стоят какие-то новые автомобили. На улице 44 градуса жары. Мы едем, значит, к нашим товарищам, которые здесь находятся. И посмотрим, что вообще предлагается, какие цены, сколько это все стоит. Новые грузаки 300 е стоят. Форды, Теслы есть. Volkswagen электрические. Бэушные Лексусы, Камри. Я думаю, что мы без кепочки с вами сегодня не справимся здесь. На улице 44 градуса. Дует прям реально как из фена. Плюс в основном -то мы в Дубае возле моря находимся. А здесь-то мы прям не уехали много продавцов нету до 5 часов потому что жарко никто не хочет работать но ну, после пяти типа, работает до 10 типа. сразу вот у нас на входе встречает вот такой замечательный экземпляр который врос уже здесь видимо все песчаные бури повидал. это вот rolls-royce phantom здесь значит нас встречает вот такой вот mercedes amg gt грузаки электрички мы только что для вас Здесь сделали огромные расчеты Выгоды приобретения автомобиля Из Дубая и разные степени Привоза, то есть можно привезти ее Через Россию, можно привезти ее через Казахстан И реально большая Разница возникает, если вы покупаете Машину свыше 60 тысяч долларов Мы сейчас с вами посмотрим Здесь несколько автомобилей, а потом Более конкретно с вами поговорим Ну вот например Крузак, вот 300 стоит Они есть европейские, а есть арабские и, Например европейский начинается Здесь в Дубае от 115 тысяч Долларов, а арабский можно купить от 80 Разница будет в том что в европейском будет подогревы зеркал, подогревы попы и, в общем, подогревы там всего и вся, а в арабском, естественно, такого не будет, но печки будут везде. И если, например, привозить арабский через Казахстан, то это будет 108 тысяч долларов, а в России это будет 119. А если привозить европейский, то это будет 153 тысячи долларов, а через Россию вести его, то будет 171 тысяч. Как бы разница есть, и самое главное, что тачки все новые. Сейчас мы посмотрим какую-нибудь из них, откроем, а потом уже с вами просто пробежимся по машинам. Мы вот также посчитали карнивал, посчитали сколько Lexus будет, посчитали сколько санату. Если, например, для такси солярисы вести не особо выгодно именно через Казахстан, можно сразу привезти через Россию, но об этом мы тоже чуть попозже поговорим. Просто здесь у ребят, например, солярисов нет, но мы прогуляемся. Вот это, например, стоит 165 тысяч, но там есть некоторые сложности по привозу, потому что она 2017 года там другой коэффициент. Мы с вами говорим именно про новые машины, и отсюда действительно новые тачки выгоднее брать. Просто давайте сразу для сравнения. В конвертер засунем с вами э, крузак 300-й. Арабский, например, если его привезти через Казахстан, 108 тысяч долларов. Ну, в рублях это получается 5,745. А если мы с вами будем через Казахстан также вести европейский крузак, то это будет 153 тысячи долларов 839. Как бы, можете просто зайти на сегодняшний день и ради интереса посмотреть, сколько он стоит в России. Вы ахните, сколько вы экономите. Поэтому, в принципе, на дубайском рынке на сегодняшний день огромное количество русских покупать И разными способами их везут. Но через Казахстан получается дешевле. Старый ключ Мерседесовский. Вот ГТ. Замшевый руль, пробег... 114 километров пробега всего в ней так она новая, ну, да, она новая и нажимаем хорошо звучит да Короче, вот в общем она здесь стоит 165 но ребята вам могут просчитать ее под привоз в ваш город но чуть попозже мы с вами поговорим про формулу, как это все выглядит, и вы там будете плюс-минус уже как-то считать. Можно нам просто показать, в чем отличие арабского крузака от неарабского, от европейца. Вот это, я так понимаю, европеец. Это у нас европеец, полной комплектация, дизель 3.3 здесь у нас. Дизель 3.3? Да, О, нифига, на России, по-моему, таких даже никогда не поставлялось. Почему? Российский рынок полный. 3.3 дизель? По-моему, 4,5 в основном дизель нет, новые движки пошли только именно в Land Cruiser 300. Если дизель это 3,3, если бензин 3,5 битурбо и 4-х литровый бензин. В чем отличие Европы от Араба? Допустим, на полном Арабе тоже есть подогрев руля и подогрев сидений. Угу. Тоже есть. Но нет подогрев лобового, подогрев зеркал. И здесь подогрев форсунок есть. Потому что дизель, чтобы зимой... Он это мягче, важно, Да. да. Это именно Европа. Мало того, что это Европа, он еще полностью русифицирован, и там еще русская книжка есть. А ты говоришь, что в принципе в полном Арабии есть и подогревы, и всего. Но если, например, хочешь сэкономить, то можешь купить в полном Арабии, но бензинового, чтобы не было подогрева форсунок. Но как бы для Сочи, например, он и не нужен, вот этот подогрев форсунок. В принципе, нет, если дизель. Дизель-то зимой все равно будет замерзать. Ну температура замерзания ниже. Хорошо. А арабский как выглядит? Это а, арабский? Это арабский, так, у меня от него нет, от белого, вот белый. Ну, визуально-то, внешне, да. они одинаково вообще выглядят. По козову он такой же. Единственное будет... Тряпка И в салоне, есть, да? Нет, кожа, здесь, допустим, кожа. Да. Это арабские надписи, угу. арабская вязь, сейчас это вот покажу. Человек, чтобы понимали, ходит вот такой вот кипой здесь. Что-то Что отчет не открывается, ни тот, ни другой пока. Отлично. Где-то, говорит, еще есть ландкрузер. Здесь еще у ребят есть электрички. Это Volkswagen. Модель ID6. Ага. Это среди электричек, среди Volkswagen самый крупный, самый большой, есть просто ID3 и 4. Мы сейчас там... с вами ее посмотрим, да. Да, ID6 это самое большое среди... И ты говоришь, ID6. что ее, вообще стоимость ее 43, там, 46 тысяч долларов. 43 тысячи долларов. И да. таможить ее по особенным каким-то правилам? В России, я, к сожалению, не знаю. В Казахстане с 2022 вот в этом году с включили, Раньше была вообще нулевая ставка. Угу. Прям вообще нулевая ставка. Была. То есть ее можно было типа за 43 Может... привезти? Да. Плюс дорога оплатить, плюс какие-то mm. мелочные пофинной, и все, она на учете. Дорогу, что вы понимали, сразу, бегая вперед, вам скажу. Вот мы просчитывали, до Казахстана с учетом услуг ребят, это будет 4-400 тысяч долларов. То есть, грубо говоря, машина обойдется там в 47,6. А, Открывая да, Сейчас, в 2024 году, нужно оплатить у нее только ндс 12%. процентов И все? Да. Но это в любом случае это выгоднее, будет. чем привести любую бензиновую из этих. Определенно. Сейчас ID4, допустим, вот, вот ID4. Угу. ID4 это... Бестселлер на рынке? Казахстана именно? Здесь на рынке, на внутреннем рынке. Угу. Здесь за последние два месяца бензин очень сильно подорожал, пол доллара где-то вырос на цене. И с этим очень многие пересаживаются именно на электричку. Так, но то есть соотношение цены и качества это в топе. Лучшее. Да. Лучше, чем Тесла. 30 Нет, не лучше, чем Тесла. Но да, дешевле 30... как минимум. Ну в два раза. Какой запас хода? На нем запас хода, на ну, новых, реально. которые идут, 20, заявленные от завода, это 580 километров, это 550. Ну, 350-400, я думаю. Пусть, если 50. он даже 400 проезжает, это а, вполне достаточно, запас. да. В общем, пока ты идешь за ключами, мы идем смотреть а, вот это вот. Очень интересно. О, сразу, значит, включается у нас музычка. А как включить кондер? Клима включилась. Лоу. То есть, по сути, она уже запущена? Да, она запущена. Можно ехать? Да. Вот это да. Переключение. Ну, Там, на руле, как на Мерседор. Вот. А, вот здесь. Да, Все, да, понятно. Есть... Я сейчас вам посчитаю, сколько это будет стоить, если привезти ее а, в Россию, например, через Казахстан. Если 12% всего лишь а, ставка именно, то есть нужно заплатить НДС, то смотрите, что у нас получается. 43 тысячи мы с вами берем, умножаем на 1.12, это у нас НДС. И услуги, ребят, стоят на сегодняшний день там, 4 400. Это там доставки, брокеры, порты, загрузки, ну, в общем, все. 52 560. И на 57 это все мы с вами умножаем, потому что на курс на сегодняшний день, пока снимается видео вот такой, 3 миллиона рублей. Тотал. Но это, правда, будет доставка до Октавы. С Октавы вы там сами ее должны будете еще привезти. Но мне, честно, машина очень симпатична в целом. 3 миллиона. Тачка новая, электрическая. Это, конечно, очень неплохо. И при этом запас хода у нее, ну, типа 400 километров. Да, блин. Мне кажется, что надо брать. Да, вполне себе ничего. Такого. Очень прикольная машина. Вот так, панорама, открывается, полная комплектация идут с массажем сидений. Это за 43? Это за 43. А есть, а есть еще и дешевле, это получается? Дешевле ну, там не сильно разбег, я но чуть дешевле есть. Можно я посмотрю? А, он еще и с местный даже. Да, даже так. Но панорама вон там, мы ее не открыли с вами, но тем не менее, значит, что она есть. Очень прикольно. Короче, на сегодняшний день, Олег, в рублях 2 900. Это уже с учетом привоза в Россию и всех доставок. Семиместный. А, блин, семиместная электричка. Очень прикольно. Что хочу сказать. Стою в кедах и чувствую, как сковородка. Ступни, короче. Вот на асфальте я постоял сколько? Минут 30, наверное, 20-30 постояли. Чувствуется, и вот, и, да? Его, и как на плите стою. Ну тонко подошел. Что... Так, крузак. Арабский крузак будет у нас, значит, вот такой. А, прошу, я тебе забери, а то я куплю ее не изначально. Ну, просто мне очень понравилась тачка, и я, честно, может быть, и заберу. Так, значит, арабский крузак. Ну, внешний, внутренний, по сути, то же самое. Просто в начинке вопрос в начинке да это это комплектация средняя для араба gxar называется uh -huh. здесь у него центральная вот эта вот консоль она чуть другая то есть никак у полных uh -huh. здесь у нас подогрева нету только обдув нету отпечатка пальцев с ноги багажник не открывается в общем не самая полная комплектация это вот араб ну, как бы цену я вам говорил изначально, что в них, ну, арабская, грубо говоря, самая простая комплектация в России, там будет стоить порядка 5,6, а полная комплектация, именно уже европейская, будет стоить 8,3 с чем-то. Можете еще раз просто прийти к своему дилеру. Во-первых, удивиться от наличия, что их там ни хрена нет, а здесь они еще и дешевле вдобавок. На самом деле цены вообще на дубайские тачки, прям именно здесь, на рынок Дубая, очень сильно поражают. А, а это, это меньше. Это меньше. И дешевле. она дешевле. А сколько это стоит? Это где-то в районе 32 тысяч, 32-33 тысяч. Давайте сразу с вами посчитаем. 32 тысячи долларов умножим на 1.12, если ввести через Казахстан, и плюс 4. 400, 40 тысяч долларов, и умножаем это все с вами на 57. 2 миллиона 200 тысяч рублей, господа, вот за такую электрическую автомашинину. Но она просто меньше, ну чуть-чуть. То есть, в ней просто нет седьмого ряда, но для города тачка вообще вполне себе подойдет. И смотрится тоже ничего так. Мы немножко охладились, камера перегрелась, ее просто даже уже держать было невозможно. И за это время я здесь вам расписал цены в рублях по сегодняшнему курсу. И давайте просто выйдем, я вам покажу... Ну, про крузаки мы уже с вами поговорили. Поговорим теперь про Lexus и поговорим по «Карнивал». «Карнивал» нам даже сейчас откроет. Значит, Lexus RX здесь стоит 61 тысячу долларов. Если вести его через Казахстан, это будет 83,7. Через Россию – 91,6. В рублях через Казахстан это будет 4,450 миллионов. А через Россию это будет 4,800. Если мы с вами говорим про «Карнивал», ну, вот такой формат да здесь она стоит 36 но нам это не важно через казахстан это будет 51 тысяча долларов через россию 54 в рублях через казахстан 2 720 через россию 2 910 на самом деле разница опять же до 60 тысяч долларов не такая прям и великая прям сильно великая но можно сэкономить там 200 тысяч рублей грубо говоря на эти деньги как следует отпраздновать купить себе зимнюю резину да что-нибудь такое и вот такое вот себе приобрести чудо. Семиместное, блин, на самом деле так-то очень неплохая тачка. То есть здесь у вас вот так, тут так. И все еще и на электроприводах. Но машина неплохая, как бы цены я вам только что озвучил. На Лексусы та же самая история. Здесь есть очень много прикольных машин, но если вы, например, хотите купить это все на перепродажу, то естественно вам нужно покупать что-то популярное. Типа Лексусов, Крузаков, а если вы прям хотите использовать тачку вот для себя, я вот, ну, крайне бы рекомендовал что-нибудь электрическое купить, во-первых, не нужно заправляться, налог там, ну, в зависимости от регионов различается. и ну, просто по кайфу ездишь, плюс там, ну, вот, 2-300 на сегодняшний день в рублях, если через Казахстан ее привезти. Вот, что вы, ну, за 2-300, ну, Солярис, наверное, да, какой-то сейчас новый можно купить? Пола. Пола, да, сейчас в максималочке столько стоит. Здесь, как бы, вот такая история. Жаль, что мы с тобой по Староксу не поговорили, потому что очень много таксистов в Сочи желают, и вообще много компаний хотят купить себе Старокс. здесь тоже, ну, кто желает, они в дефиците, не появляются, но он быстро заканчивается. Да, да очень быстро. И очень, они сейчас очень популярны у рент-каров здесь. Mm -hmm. За это в аренду. Ну, Большими компаниями приезжают, да, и да, берут. 7 мест. Расход маленький, небольшой. Комфортная машина, новая, конечно. Ну Поэтому да очень много рынка-каров покупают сегодня. Ну и вообще, чтобы вы знали, у ребят это недалеко не все, что представлено То есть есть много тачек, которые находятся в порту А мы-то сейчас с вами просто поедем и посмотрим, что здесь еще есть Но по сути, Rolls-Royce, не Rolls-Royce, все что угодно, все можно привезти На этом рынке, на этих двух рынках, только геликов, наверное, продается штук ну, да, Как минимум 100 в наличии точно будет Только геликов 63 -х. А сколько 63 АМГ стоит сейчас? 270 тысяч долларов и выше. И там плюс надо считать, сколько это все плюс будет за да, привоз. Считать, да, В общем, мы едем дальше, смотреть, что есть. Ну, а вообще, чтобы вы понимали, что здесь огромное количество различного рода машин. И, как нам только что рассказали, что 90% этих тачек уходят на Африку. Ни на Россию, ни на Европу, ни куда-то там. А их гонят прям на Африку. Санат вот огромное количество стоит. То есть, грубо говоря, если вы позвоните ребятам, то они абсолютно любую машину из здесь имеющихся, и не только из здесь имеющихся, смогут вам отправить в Россию под любой, по сути, ваш запрос. Вот Шевролет, если вы даже захотите купить. Hyundai вот захотите. Если... Даже китайский Джак вот здесь стоит. Его тоже можно купить абсолютно новым. Вот какие карнибалы нас тут встречают. Mitsubishi, Hyundai, какие-то вот еще тут, ну это бабушечка скульптура. А мы-то сейчас с вами едем смотреть, почем бабушка продается, как она выглядит и что нам там предлагается. Вообще интересуют Rolls-Royces, интересуют там Mercedes, S-очки, Range Rover и так далее. Постравливаем цены по пониманию, сколько надбавлять. Но ну, будет чуть позже формула. Сейчас мы сначала посмотрим, как это все выглядит. Там Мы приехали с вами в другой гейт э, Здесь продаются бушки И продаются новые лакшери кары э, Обратите внимание, вот есть новые крузаки, И вот новый крузак Это 80 или 70 или даже. Их на самом деле это очень редкая история Но здесь аж целых раз, два, три Стоит Это просто вот сразу сходу то, что видно э, Каены Есть еще вот такие болотоходы Олег, посмотри Есть рапторы ну, крузаки, рейндж -роверы. То есть нам Rolls-Royce, это вот то, что нам надо Геликов Огромное количество, ну, короче Нам надо где-то с вами запарковаться сейчас И поехать это все Посмотреть, к сожалению, здесь Нельзя подойти, вы знаете, как у нас В России, и посмотреть Вот гелик, например, стоит, и ты такой Хочешь узнать, сколько он стоит А здесь нет цены на него А думаешь, вот, ну ладно, может быть, не успели положить Посмотрю, сколько это стоит И тут тоже нет цены Ну ладно, может быть здесь И тут тоже хрен, короче это везде. Да, хотя нет, вот здесь вот есть какая-то информация Про Defender Ага, ну нет, тут нет тоже. Ну пойдем зайдем спросим. Цены нет Но нас не интересуют именно вот эти вот ведра Нас интересует что-то более серьезное такое Также, кстати, вот у ребят здесь Стоят такие американские тачки Какие-то пикапчики интересные такие форматом Это, кстати, не гелик маленький это Suzuki Jimny. И на него есть вот такой вот фейслифт. Что он, типа, косит под него. Bentley какой-то. Очень редко и в очень хорошем состоянии. Машину такую сложно найти. Вот такие Форды, Пикапчики. Ну, в общем, куча, куча, куча разной американской классики. Нужен Rolls-Royce. Потому что все это не то, чего хотелось бы получить. Здесь тоже цена нет. Это у нас Бентли, Это не rolls Да, это Бентли Армаш. Оказывается, нормальные машины это прячется внутри. И мы с вами здесь наконец-то можем увидеть новый Range Rover Vogue. Вживую. И выглядит он точно неплохо. Потому что на картинках он, конечно, выглядел прямо от Я прям думал... Как они его сделают, но он прям прекрасен. Я даже не буду его трогать, чтобы не запачкать, потому что очень круто смотрится. У ребят здесь есть много что. Ферра, Ламба, Порш, Астон, Гелики. И много-много-много режиоверов. Новых. Вот еще Майбах есть. ГЛС, Курзак, Кайен. Проблема в том, что он говорит, босса нет. Цены не знаю. Тачку не продал. Ладно, идем дальше через дорогу. Есть Prestige Motors. Нам нужен именно Rolls. Rolls нужен именно дом. Кабриолет. Закрыто. Какая жалость, а? Но я слышал уже, что, что они до не работают. Зато вот здесь Бентайга стоит. Ну, такая она. Мне она вообще никогда не нравилась, честно говоря. Хоть в каком цвете. Феррари Ferrari тоже вот не... Вот это хорошая. И цвет неплохой. Ну, Ладно, пойдем проедимся? дальше. Может проедемся. Ты думаешь, что устройство что-то нам на дороге оставит? Ну вот где он будет стать, мы хотя бы. royal Motor и... снаружи выглядит как, ну извини меня. А там, а там хорошие тачки стоят. А снаружи, ну такое, как будто они чисто по бабушки специализируются. А там куча Ренджей, все новые, Феррари, Ламбы, но ну, все, что хочешь есть. Вот я уверен, что за этим крузом тоже что-то прячется интересное. В общем, то, что такое посредственное стоит снаружи, а реально интересное стоит внутри. Помните, да, что вот он стоит 2 200 в рублях. Вот смотрите, вроде такая забавная тачка, да, прикольный цвет, эксклюзив. Но зато здесь видно, как это все сделано. Но смотрится симпатично издалека. Брабус там все дела, в общем, все по Это можете быть вы, кстати, на электричке. И налогов меньше заплатить. А пока вот тут арабы на них катаются. А можете быть вы. Значит, передислоцировались на другую точку. И здесь раз, два, три, четыре, пять этажей. В общем, машины это все баушные. И там, кстати, слышно, что кто-то что-то восстанавливает. В общем, есть Порши, есть Крузаки. Крузаки, кстати, новые. Есть Митсубиши, вот такие. Форды, Мустанги. Ну, просто ради интереса хотя бы есть на них тут цены или нет? Есть только номер телефона. И все. For sale. А вот здесь вроде есть цена. Нет, цены тоже нет. Есть только номера телефона. То есть ты просто приезжаешь, набираешь и выбираешь автомобиль себе. Вот, ну ладно, сейчас в общем в тачку сядем, я вам просто расскажу арифметику, сколько стоит привезти машину, потому что интересно водить новые, а бушку можно прям себя обмануть, потому что очень много битья. Я думаю, что понимание к вам пришло, что почем здесь продается. И как я вам и обещал, то давайте расскажу вам Примерную формулу, по которой все это можно считать То есть изначально мы с вами берем Санату, и кстати санаты, о вот, которой мы с вами Говорили, это 2,5 литра Это не 2 литровые, которые на Россию поставляются это Немножко другие комплектации Если мы с вами делаем таможен через Казахстан То у нас получается дорога Это 1300 долларов до октау. 30% от стоимости Это растаможка 800 долларов это будет Глонасс 500 долларов услуги порта и брокера 1000 долларов это будет услуги Услуги ребят по оформлению на их человека в Казахстане и переоформлению там всего и вся. 800 долларов это будет утилизационный сбор и ПТС, потому что мы с вами говорим о автомобиле на российский рынок. Но если вы из Казахстана, то естественно вот это вот вы убираете. И у нас получается с вами некая цифра, то есть 4 400 в долларах плюс 30% растаможка, это мы с вами говорим про Казахстан. А если мы с вами говорим про российский рынок, если мы говорим про российскую таможню, то это 48% примерно от стоимости машины, плюс 1400 долларов доставки. И как вот исходя из этой таблички у нас вышло, выгоднее покупать машины после примерно 45-50 тысяч долларов, тогда как бы разница чувствуется. Ниже разница она ну, составляет где-то 80-100 тысяч рублей, примерно в этих пределах. Ну вот, Камри, например, уже более-менее выгодно покупать через Казахстан. Через российскую таможню она будет стоить 2 500 в миллионах, а через Казахскую 2 170. Одна и та же машина. Королу, например, не выгодно покупать, потому что в Россию она будет стоить 1 569, а через Казахстан она будет 1 548. Но при этом через российскую таможню можно будет быстрее ее привезти. Поэтому, если вас интересуют именно вот такие бюджетные автомобили, то тогда, конечно, лучше все-таки гнать ее через Россию, потому что это займет 30 дней а через Казахстан примерно 50-60 дней. Надеюсь, в этот раз у нас получилось осветить именно авторынок Дубая более так емко, потому что в прошлый раз как-то мы просто пробежались так, по салону, показали, что цены здесь действительно сильно отличаются, и очень много людей нам набрали. А, в этот раз, если вы позвоните, то мы уже смело вам порекомендуем ребят, с которыми вы можете посотрудничать, которые привезут вам машину либо через Казахстан, либо привезут ее вам через россию проблемы нет никакой поэтому если интересует автомобили в дубае то теперь вы уже точно можете смело обращаться по ссылочкам внизу в описании к этому ролику я просто вас сведу с человеком который это все сможет вам Оформить. Просто в прошлый раз, когда люди звонили, мы даже не знали, куда их девать. Потому что мы просто приехали вот так вот с ошалевшими глазами, сняли видео из салона. Почем крузаки, почем там короллы, почем вот ауди и так далее. И люди просто повалили шквалом. А сейчас мы просто приехали, посмотрели, узнали это все, рассказали вам и можем уже порекомендовать человека, который, грубо говоря, сможет вам это все дело оформить и довести машину там до Москвы, до там Актау, до Астрахани и так далее. В общем, господа, Инфа была такая, я думаю, вам понравилось. Ссылочки у нас указаны внизу в описании к этому видео. Звоните, пишите, и мы вам уже дадим контакты, свяжем. То есть вы не останетесь без внимания. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.